всем, привет! С вами Лера, и сегодня я хочу пройти обычный влог и хочу быть больше в своей жизни, показать какая. Летать туда, лететь. Мне так прямо видно. Потому что немного темно, очень много в квартире. сейчас, если я хочу с ней будет лучше видно? Да, мне намного лучше видно. Ну, у меня есть собака, ее, думаю, видели в прошлом моем видео, да. Я все слов на улице, но он бы получился очень коротким. Я немного вставлю в это видео одну часть, то есть могу увидеть но, э, э, в конце этого видео, как я шла со школы. была только что репетиция, и я почти на репетицию ничего не делала. Мне было очень скучно и еще такое. Ладно, сегодня хочу показать свою собачку подробно, как она выглядит и все такое. Давайте. Посмотрим. Так, я открываю двери. Выхожу из комнаты. И схожу из комнаты. Мне опять не видно. Да, не видно. Что такое? все так ничего видно. Так, тут должно быть хорошо видно. Посмотрите очерного света. Так, где моя собака? Сейчас свою собаку теперь не могу найти. смотри ты где? Вот, смотрите, какой маленький пухик. Фоткилло. Сможем. Так, видно там. Хоть кого-то. Там хоть. Это моя собачка. Я думаю, вы ее видите. Вы не увидимся. Тиман. Слушай, это вообще несправедливость какая-то. Тиман, Тимон, выходи давай. Ну, Тимошка, пожалуйста. Вы его не идите, потому что. Камера не может его увидеть. Я и весь, не освещения нет просто освещения просто нету. Что делать? На я не хочет никуда выходить. Ничего делать. Тимон иди сюда? Ну, -у. давайте. Мы вот даже вообще ничего не реагирует. Мам, дай ему игрушка, познакомьтесь. Это его игрушка. Он с такой большой игрушкой играет. Это что-то странное. Я уверена. Ладно, сейчас попытаюсь что сделать, чтобы он это решает. Я попытаюсь, что сделать. Так, это моя кухня. Так, чем мне его. Не есть и есть <свят> <Мелость> и такая, Какой моему есть. Ну что это Пошло отсюда выгонить. Тимон, что такое? Он сегодня утром прятался, а сегодня прячется. Не понимаю, что с ним такое случилось. Сюда он любил на кровати спать. Тимон, иди сюда. Тимон просто не хочет никуда идти. Это же понятно. Что мне делать? Я не знаю. Ладно, я сейчас немного отрежу это видео, и в следующем видео, я думаю, вы увидите, как начало. Ладно, пока.